Не знаю как ты, но вот лично меня это блин, действительно беспокоит, когда несколько несчастных по объему приложений на моем айфоне способны в наглую просто занять несколько свободных гигабайт без видимой какой-либо причины. Ну, беспредел же творится, согласись. Сегодня я предлагаю тебе вместе со мной узнать о трех лучших способах очистки кэша приложений на твоем iOS-устройстве, которыми ты сможешь воспользоваться абсолютно везде, в любое время суток, и которые работают просто, быстро а главное, бесплатно. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder? Устраивайся поудобнее, погнали! Первый способ подойдет для экстремалов, так как он требует загрузки платного фильма на твой iPhone или iPad. Подожди, ни в коем случае не закрывай этот ролик, все нормально, все интересное еще впереди. Главное, это проверить сколько свободной памяти осталось на твоем устройстве. Затем тебе нужно всего лишь зайти в iTunes Store, выбрать абсолютно любой фильм и в информации посмотреть о том, ну или же в описании фильма, сколько он весит, и главное, чтобы вес этого файла был намного больше, чем осталось свободной памяти на твоем iPhone или iPad, и после этого просто приступить к загрузке этого самого фильма. Следующий способ является, на мой взгляд, самым простым для очистки ненужных файлов, кэша. На твоем устройстве. При помощи специальной утилиты, которая доступна для загрузки как для владельцев компьютеров на Windows, так и Mac от Apple а и iPhone, можно не только освободить твое устройство от кэша приложений, но и вычистить различные застоявшиеся файлы, там мусор. Опять же, на твоем устройстве, которые могут занимать, ты представляешь, от 2-3 гигабайт. Ну и соответственно и более. Доступен ряд других возможностей в утилите, например удаление дубликатов фотографий или же видео, а также сторонних программ, которые установлены на твоем гаджете. Но минусом всего этого чуда или всей этой прелести является то, что весь спектр функций доступен только в полной версии утилиты. Однако в конце ролика я обязательно расскажу тебе, как ты можешь получить эту прелестную штучку на свой компьютер абсолютно просто, быстро и безопасно. Прикольно. А вот последний метод является крайне спорным, но знаешь, в некоторых ситуациях он действительно может помочь нам с тобой освободить по нескольку гигабайт памяти на наших iPhone или iPad. Это удаление приложений. Да, ты просто заходишь в настройки на своем iPhone или же используешь утилиту iMyPhone, находишь в приложении игры, которые занимают тебя на устройстве больше всего места и просто переустанавливаешь их. Банально, но зато просто и эффективно. Как и договаривались в середине ролика, так уж и быть. Проведу специально для тебя и твоих друзей конкурс на целых H8 или 10, сколько там промокодов, для установки полной версии приложения iMyPhone на твой компьютер для очистки кэша приложений и различного мусора на твоем iOS-устройстве. Условия нашего конкурса, ну просто пипец, какие забавные и детские, поэтому я думаю, что ну, у тебя даже вопросов не возникнет, что конкретно нужно делать. Первое. Естественно, ты и твои друзья должны обязательно... Обязательно подписаться на канал Apple Finder и, пожалуйста, проверь у себя и проверю своих друзей заранее перед тем, как участвовать в конкурсе, чтобы информация о твоих подписках была доступна абсолютно всем пользователям на YouTube, для того, чтобы я смог спокойно посмотреть, подписан ли ты на мой канал. Второе, но ну, мне кажется, что это уже просто традиция, ты должен обязательно поделиться этим роликом со своими друзьями и родственниками в одной социальной сети, где ты зарегистрирован, ВКонтакте, Твиттер или Инстаграм. Если тебе больше 14 лет, конечно же, ну, хотя ладно, это шутка, ладно, не воспринимай это всерьез, если тебе даже там 12, ты можешь спокойно участвовать в конкурсе без разрешения родителей. Третье. Условие довольно-таки простое и банальное. После того, как ты поделился, например, ВКонтакте этим роликом со своими друзьями, ты должен обязательно подписаться на группу канала в ВКонтакте. Если ты поделился этой записью в Твиттере, то ты должен обязательно подписаться на группу... Почему группу? На аккаунт моего проекта в Твиттере. Ну и то же самое ты делаешь с Инстаграмом. Хотя я думаю, что в Инстаграме будет меньше народу, но да ладно. Ссылочки, кстати, на все соцсети проекта я каждый раз оставляю как в комментариях, так и в описании под каждым роликом. Ну и под этим тоже оставил специально для тебя. И четвертый финальный шаг. Ты и твои друзья, которые будут участвовать в конкурсе, обязательно должны заполнить небольшую формочку, на которую у тебя уйдет, ну, максимум секунд 50-60. Я лично проверял, засекал. У меня даже меньше где-то уходило заполнить специальную опять же формочку там по всем пунктикам посмотреть внимательно отослать ее мне и все дожидаться итогов конкурса результаты мы подведем с тобой ровно через две недели это будет у нас среда 26 апреля в 2100 по московскому времени в прямом эфире на канале apple finder ну и как там говорится уже тоже по традиции там типа удачи в конкурсе подписывайтесь на канал там на колокольчики всякие жмакайте, для того чтобы не пропускать самые последние ролики там трансляции, опять же, и так далее. Вот, до скорого. Пока.